У меня девочка Ульяна Щеблыкина. Она ученица третьего класса, занимается музыкой, как мне нравится. Yeah. Бауриат yeah. Ульяна все. Садись. Глариат различных конкурсов международного, всероссийского. И музыка занимает очень большой промежуток нашего времени. Шесть дней в у мы в музыкальной школе. И порой просто невозможно полноценно знать те предметы, которые хотелось бы знать. Вот, например, английский язык, он совершенно у нас очень нехорошо преподается, потому что педагоги меняются постоянно и каждый требует свое. В итоге дети не знают язык, а язык надо знать. Экзамены, которые на носу, скоро через год придется сдавать. Ну и вообще образованный человек, я считаю, что язык должен знать. Поэтому постоянно я искала, как, как бы нам восполнить те пробелы, которые у нас есть и э, невозможность нанимать учителей или посещать какие-то курсы э, привела меня к тому, что мы выбрали именно этот вариант. Э, потому что по интернету можно любое время выкроить для работы, для учебы, для того, чтобы знать материал, выучить слова. Э, это удобно, это в любом месте можно сделать. Порой Ульяна занимается в машине, когда мы едем в школу или из школы, пока она ждет перед уроком, ждет своей очереди, потому что у меня трое детей музыкой занимаются. Она помогает своим братьям теперь в английском языке. Бля, скажи свое ну, что-нибудь слово. Мне очень нравится этот курс. <laughs> и очень. Мне легко выучивать материалы моей учительницы. И в школе я получаю хорошие оценки, потому что здесь учу английский, не очень нравится. Но других оценок, И... кроме пятерок, уже нет. Когда я первый раз говорила с носителем, мне было трудно. Я боялась, а сейчас я ну, лучше уже Настарь разговаривать. Да не страшно. Давай, давай. И уже вот этот багаж знаний, который получен, используется по полной. Потому что мы пытаемся уже общаться в кругу семьи, пытаемся разговаривать на английском. И это как-то помогает в учёбе, чтобы более лучше усвоить материал, материал подается замечательно, эти цветные видеоуроки с, с прекрасной музыкой, легко и обаятельная Диана, она всегда позитивно действует на Муляну, своей очаровательной улыбкой, всегда очень приятно увидеть ее, и настолько все понятно и совершенно все, все становится ясно. Как, как делать задание, как, как выполнять. У Леона довольно быстро справляется. Вот больше двух месяцев мы учимся. Мы очень нами. Такой большой багаж уже за спиной. Спасибо большое курсу. Хотим пожелать процветать больше учеников и чтобы силы были на всех. Check up the drama ILS, your bilingual future.